Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для водолеев. И это а, общий гороскоп для водолеев. А также теперь вы можете заказывать индивидуальные энерговибрационные гороскопы на неделю, где будет рассмотрена такие сферы жизни, как отношения, финансы и здоровье, или на месяц, где вы можете заказать отдельный гороскоп на а, конкретную сферу жизни. Жизни. Также это финансы, отношения, сексуальный гороскоп и, конечно же, здоровье. Вся подробная информация в ссылочках под этим видео на нашем канале в YouTube. Если вы смотрите нас в соцсетях, то нажмите на значок YouTube в правом нижнем углу, и вы попадете на наш канал, а там обязательно подпишитесь на него, чтобы не потерять. Итак, мои родные, прогноз на неделю. И водолеям я рекомендую на этой неделе сосредоточить внимание на урегулировании материальных вопросов. Эта тема наиболее успешно у вас будет решаться, особенно в будние дни недели. Эти дни отмечены ростом доходов как от основной работы, так и дополнительные заработки, подработки. Это очень хорошее время для покупки товаров длительного пользования или модных вещей. Запланировав на эти дни шопинг, вы останетесь вполне довольны покупками долгое время. Также это благоприятное время для оздоровительной диеты с целью похудения, либо в принципе здорового образа жизни. А разумный и умеренный подход к питанию сделает вас здоровее и избавит от нескольких лишних килограмм. В конце недели на выходных воздержитесь от участия в шумных дружеских вечеринках, могут испортиться отношения с кем-то из друзей или подруг, а поводом для размолвки могут стать взаимные финансовые обязательства или долги. Да, кстати, дорогие мои водолеи, а также а, смотрите за своим здоровьем, а простудные заболевания очень легко могут вас подхватить, особенно в начале недели, либо в первой половине недели, аккуратнее. А теперь, что касается отношений, то на этой неделе влюбленным водолеем не обойтись без обостренной интуиции. Звезды не рекомендуют скрупулезно высчитывать хороший день для свидания, просто важно почувствовать дух момента. А, ведь вы наделены шикарной интуицией, водолей. Иногда будет лучше поверить сердцу, чем разуму, и, кстати, чаще верьте именно ему». Любовная удача может поджидать вас в ситуациях, которые не поддаются логическому анализу совершенно. И не стоит игнорировать возможности, которые дает романтический ужин, совместный спонтанный шопинг или необычная поездка. Не помешает проявить больше дружелюбного или материальной щедрости к своему партнеру. А теперь, что касается карьеры и финансов. Тихий и незаметный ритм работы позволит вам добиться максимального результата на этой неделе. Постарайтесь обеспечить себе комфортные условия, это окажет достаточно положительное влияние на вашу работу и, конечно же, на результат. Также вы преуспеете при выполнении неофициальной подработки типа выполнения частных заказов или особенно повезет на этой неделе фрилансерам. При этом вы не застрахованы от неожиданностей с финансовыми убытками. Это особенно относится к тем, кто занимается финансовыми спекуляциями. Аккуратнее на этой недели и если вы чувствуете интуитивно, что не стоит инвестировать, то... Послушайте свой разум и сердце. Точнее, не разум, а именно интуиция. Ну что, мои дорогие, мы желаем вам прекрасной недели, изобилия, счастья, любви на этой неделе. И, конечно же, мы всегда рады вашему энергообмену. Если вам интересны прогнозы и видео на нашем канале, ставьте лайк. Если вы хотите сделать счастливыми максимальное количество людей и сделать небольшой энергообмен за ту информацию полезную, которую вы получаете, максимально нажимайте репост на все кнопочки соцсетей. соцсети. Таким образом, вы поможете нашему каналу развиться, и вашим друзьям, знакомым, близким просто людям, которые увидят это видео, вы поможете стать еще капельку счастливыми. Представляете, одно нажатие на кнопочку, и миллионы людей с вашей помощью станут еще более счастливыми. А, мои родные, с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерго-вибрационный гороскоп на неделю. До новых встреч! Пока-пока и обещаете стать еще более счастливыми.